Вооруженные силы пытаются предпринять хоть что-то, но разбитые и разрозненные части ВСУ на этом направлении просто выдают своя гневая точка. Или брошено. Что Вот идет